Thank you. Установка сейчас будет. Зона отдыха. Мы здесь немножечко отдохнем, перекусим. Пьем кофейку и поедем дальше. выла ты Еще где-то остановимся. Так как дорога далекая. 6 часов. Пизду. ну все. Вот еще один туннель красивый, Ай, какой туннель. это у нас все, все, продвигаемся к Пилату. сейчас будет скоро Бершева, потом еще часа два до Илата. Да нет. Уедет. Мы на машине. Да? Скоро мы будем в Вершеве. Идем по пустыне. Вот мы сейчас в промежуточный Еще раз. Приехали. Биршеву и немножко сейчас перепустим еще раз. Потом через Биршеву. Мы едем в Иллад. Вот так вот, да, Санечка? Надо туда нам пойти. Вот мы приехали уже в Бершеву. И сейчас направляемся в Сдебокер на могилу бен -Гуриона. Там побудем и дальше. У нас сегодня очень хорошая экскурсия. Мы поехали на три дня по по, по, югу. по югу Израиля это там где мы живем север а здесь уже юг Израиля но нам еще добираться до Элата с двумя остановками э, где-то больше трех часов так что еще долгая поездка но очень интересная буду вас информировать. А вот центр Бершевы. Здесь уже строительство таких вот высотных зданий. Вот Бершева. Едем по центру. Это главный город. Из этого города ближе В и ближе на Мертвое море ехать Чем конечно с севера Где мы живем там Довольно оттуда далеко ехать Здесь живут тоже наши друзья Мы у них уже были дважды Город красивый Через 300 метров вот. поверните вот какая Бершева стала зеленая, а ведь все построено на песках, все выращено на песках. Здесь была пустыня, а сейчас шикарный красивый город Бершева. Ретростанция. Вот видите, как какая интересная И называется эта солнечная ретростанция Глаз Негово. Снегово Солнечная электростанция Вот так вот Ой, немножко трясет Гангариона С Дебокер Едем по пустыне Здесь нас предупредили Могут быть даже верблюды Это очень интересно Нам бы хотелось встретиться с верблюдами. С верблюдиком интересно встретиться 10 километров десять до дома Адина Почти приехали на могилу бен -Гуриона. С Дебокер Вот сейчас мы едем Это да. Вы выполните разворот на дороге с круговым движением Съедьте, используя четвертый съезд Где О, разрешено? сколько туристов здесь Приехали на могилу Бенгуриона. Вот идем на могилу Бенгуриона. Много туристов здесь. Вот. вот мы идем по дорожке к могиле Бенгуриона. Вот мы пришли. Скоро будет могила Бенгуриона, основателя Израиля. Сюда все приходят. Это святое место для Израиля. Но от нас, конечно, очень далеко. Мы ехали сюда часов пять. И нам еще уехать три часа до Илата. Нет, два, наверное. Уже два осталось. Вот это могила Бенгариона. Сейчас Саша положит два камешка, две ракушки. Так положено не цветы ложить, а именно вот камушки или ракушки в память основателя Израиля Бангуриона мы очень рады, что мы побывали отдали, так сказать дань видите, сколько много разных камушек Пожалуйста, посмотрим природу. А почему такие кратеры здесь? Вот дорога, серпантин идет. Как здесь красиво. А там еще лучше. Да, да, сейчас. Да, очень красиво. Сейчас мы. Вон дорога, серпантин идет тут. Шикарно. Ой, красота. Красота. Правда, Санечка, красота? И могила, Бенгуриона. Ну все, мы продолжаем свое путешествие. Вот интересно. Козлики здесь ходят даже. А где интересно, он рогатный. А здесь. -а -а -а. вот там толпа уже. Ага. -а -а. Вот видишь он? Он налево. Зеленый, видишь? Вот. А, -а, -а вот, да, да, да, да. Вот прямо вот смотри, а -а -а вот. А вот. А, ну ну ну ну ну. Ну вот, видишь? Это сильно не приближает, вот тогда не смотрю. Вижу, вижу. О, козел какой, видите, как здорово. Вот. Вот здесь козлики, видите, Какая природа красивая, что здесь даже можно увидеть козликов. О, прелесть какая. Шикарно. Очень хороший Сейчас мы едем сперомон смотреть край а потом вылад вот сегодня довольно большое движение.